Всем привет! Спасибо, что смотрите наш канал. Сегодня будем говорить о такой проблеме, как страховая компания мало заплатила. Очень многие сталкиваются, всегда куча вопросов, все хотят решить эту проблему, мы расскажем как. Итак, самая распространенная проблема, связанная с выплатой по договорам страхования гражданской ответственности. Больше всего клиентов приходят с проблемой. Страховая компания заплатила некую сумму, этой суммы не хватает для проведения ремонта. Что делать, как бы взыскать сумму больше. Поэтому сегодня будем разбираться, можно, нельзя увеличить эту сумму, на что нужно обращать внимание и вообще как решить эту проблему. Для того, чтобы разобраться, как решать эту проблему, нужно понимать, как страховая компания должна произвести, рассчитать выплату страхового возмещения. На самом деле варианта два. Первый вариант – это страховая компания согласовывает ущерб с потерпевшим, собственником автомобиля, который пострадал в ДТП. Либо же, если они не могут прийти э, к какому-то консенсусу, то страховая компания производит выплату по оценке. Будем считать, что если ущерб согласован – то как такового спора нет, хотя практика иногда показывает обратное. Людям подсовывают какие-то документы, они согласовывают ущерб, либо же подписывают соглашение о согласовании суммы, не понимая стоимости ремонта. Потом получается, что этих денег не хватает, и отсюда возникает проблема. То есть если сумма была согласована, то спорить в принципе уже не о чем. Никакой суд не удовлетворит подобные иски, обжаловать действия страховой компании в Национальном банке, в моторно-транспортном бюро не получится. Нужно говорить о случае, когда ущерб не согласовывался. И на самом деле практически 90% ситуаций это именно этот случай. Если ущерб не был согласован, то как обычно действует страховая компания? Вот они отправили специалиста на место. Как правило, это аварийный комиссар или даже сотрудник страховой компании. Он провел осмотр поврежденного автомобиля. После того, как он провел осмотр, обычно страховая компания в большинстве случаев не спешит нанимать оценщика, потому что для них это затраты. Они будут производить расчет ущерба самостоятельно. После этого страховщик предлагает э, сумму для согласования клиенту. Ну, это не во всех 100% случаях так происходит, но в принципе так работают большинство. В таком случае клиент может либо согласиться, и тогда мы возвращаемся к ситуации, о которой говорили раньше, либо отказаться. Э, теперь будем говорить о... Моменте, когда клиент отказался. То есть если клиент отказался, то страховая компания в соответствии с законодательством должна произвести оценку. Опять же, ну, есть нюансы, скажем, да, кто осматривал этот автомобиль. Вообще человек с квалификацией, без квалификации. В идеале его должен осматривать тот оценщик, который в дальнейшем выпустит отчет об оценке. В ином случае это нарушение. Опять же... Э Неважно, скажем, да, это формальное нарушение, если сумма устраивает. То есть страховая компания дальше заказывает э, отчет об оценке и по нему производит выплату возмещения. Если страховая компания произвела выплату по отчету, вот тут уже оспаривать сумму э, будет сложнее. Раньше была такая практика, когда еще была национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг. Одно время они сотрудничали с фондом государственного имущества и отчеты оценщиков передавались туда на рецензирование. В принципе оттуда до 80% наверное, процентов выходило с замечаниями и... Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг заставляла страховые компании взаимодействовать с оценщиками, добиваться устранения тех недостатков, которые были в отчете. Но ну, По сути, они сводились к пересчету увеличения суммы материального ущерба и увеличению суммы возмещения. Дальше вот, события развивались так, что э, на каком-то этапе эта практика прекратилась и рецензирования отчетов нету. Страховые компании сегодня регулируют национальный банк, но, опять же, сотрудничества нету, отчеты никто не рецензирует. Поэтому, если страховая компания закрыла свой расчет отчетом оценщика, либо заключением судебного эксперта, то, в принципе, путь один – это решение вопроса только в судебном порядке. И вот тут начинается все самое интересное. У клиента э, есть понимание цифр ремонта на какой-то станции. Есть э, размер выплаты, которую ему готова заплатить страховая компания или уже заплатила. И он э, хочет оспорить эту сумму ущерба. То есть он обращается там, к юристам... Каким-то людям на сегодняшний день их достаточно много, которые говорят, да мы порешаем вам этот вопрос, там напишем жалобу, еще что-нибудь сделаем. И пытаются таким образом заработать каких-то денег. Вот на этом этапе нужно понимать, ну, двигаться дальше или это бессмысленно. Для этого нужно брать расчет возмещения в страховой компании, нужно брать акт осмотра. И анализировать эти материалы. Ну, в принципе, можно провести альтернативный осмотр. там Это будет стоить копейки на самом деле. И примерно понять, с какими цифрами можно выйти. Иногда может возникнуть ситуация, когда страховая компания отказывается выдать материалы. То есть по законодательству на сегодняшний день так ну, некорректно прописано о том, что страховая компания обязана ознакомить с документами, на основании которых была произведена выплата страхового возмещения и с документами по оценке материального ущерба. Вот тут интересный момент. То есть если страховая компания заняла такую позицию, то заставить ее выдать копии, ну в принципе нельзя. Единственное, чем... И как решать этот вопрос? Это нужно нанимать адвоката и забирать материалы адвокатским запросам. Сейчас вообще практика такая, что даже по некоторым адвокатским запросам материалы не выдают. Вот в таком случае нужно действовать следующим образом. Можно написать тогда жалобу на нарушение при расчете. Страховая компания передаст материалы всех расчетов по этой жалобе проверяющий орган, ну то есть в НБУ. Оттуда уже 100% можно рассчитывать на то, что адвокатским запросом эти материалы можно забрать. Иначе э, определить возможность и целесообразность спора, вкладывание денег, э, проведение альтернативных оценок э, ну, будет невозможным. То есть можно начать спор, можно потратиться и по концовке мало того, что Получить ситуацию, когда не хватает денег на ремонт, так можно выйти еще с дополнительным минусом на ведение этого спора. Но при этом нужно учитывать о том, что есть ряд нюансов, которые совершенно законно позволяют страховой компании уменьшить выплату страхового возмещения. Чтобы не растягивать выпуск, об этих нюансах я расскажу в нашем следующем сюжете. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, извините за небольшую паузу, дальше будем стараться выпускать больше контента, затрагивать интересные актуальные темы, задавайте вопросы, комментируйте. Спасибо, оставайтесь с нами.